Здравствуйте! Сегодня посмотрим на веселый водопад. Смотрите, вода с него стекает очень очень влажная и красивая. А еще можно увидеть голубой оттенок этой воды. Вот интересно, а если туда сложить все вещи, которые у меня были? Например, у меня ведро было. Берем ведрой и кидаем водопад Смотрите, ведро исчезло. ну что ж что это может значить я думаю что водопад тоже может есть а что он может есть но ну, мы выяснили только что он ведро может съесть ну что ж если мне будет очень жалко водопад я буду его ведрами кормить а вы считаете чем можно водопад накормить Говорите мне потом. Ну что ж, удачи!